Вот смотрите, какой м, интересный расклад. Ну, не по порядку, я не аналитик там. Это вот слишком нудно там составлялось, что все было как вот, э -э -э -э -э у профессоров. Так, что придет в голову, то и говорю. Вот я опрыскивал свой участок, он довольно большой. 31 мая я опрыскал, цена вот 400 рублей. Вот это все, ну скажем, будем высчитывать так 400 рублей на 15 литров разводится. Вот этот баллончик на 15 литров. Дальше. Вот этот взял 100 рублей. Разводится разводится на 10 литров. Нормально? Представляете, в тот раз я за 400 обработал свой участок, А в этот раз за 100. Как будто эффективно вот пострижу не знаю. А вот сейчас пойдем дальше. Вот граунд, да? Я не знаю, пробовали, есть торнадо, там граунд. Может быть. там много моментов. Во-первых, вы его плохо размешали. Может быть, такой? Может быть. Во-вторых, вы неправильно его размешали, не в той пропорции, не поняли, что вот здесь вот пишется. Вот. В-третьих, у вас не вот так вот сорняк от сорняка там полметра, а прямо трава стоит и понимаете, когда вы брызгаете, она сверху остается, а туда вниз под другие растения уже и не забивая. Там же написано в случае густой засоренности с сорняками увеличивайте дозу, а вы не увеличиваете. Вот. А что касается порос пылителям, оно а, ну, удобнее, конечно, таким. Ну, вот я продавал его в свое время за 1400. Но ну, сейчас вы такое и не купите. Вот. Чем он хорош? Тем, что одеваете, и не нужно какую-то переноску опускать, там накачивать. Просто идете и подкачиваете. Второй момент хороший, что у него вот эта вот ручка, вот это стоять, казбек, вот эта ручка самодлинная, и вы можете и на дерево, ну, а про деревья опрыскивания не идет речи. А вот внизу вы не сгибать, А это нет. Вы будете сгибаться буквой Г. Вот она коротенькая зачем-то сделала. Поэтому, что могу сказать. Вот такие вот части, вот такие вот подлиннее, только подаются отдельно. Вот, и, вот эту убрать, а сюда вставить и вот этот закрутить. Она хорошо цанга обожмет. Вот эту трубку будет лучше. И в том и в том случае применяйте чистую воду чистую воду забиваются вот эти штучки и все и ничего нельзя сделать и непонятно почему это происходит и где эта соринка чертова вот что еще хочу сказать техника распыления ну нужно хотя бы за 6 часов до дождя вот до сегодняшнего дня я считал что нужно распылением заниматься после обеда когда день уже пошел на спад сорняки все сами очень как бы жаждут воды пересохли поэтому только на них воду они впитали и все если допустим после дождя а что, они пить не хотят как и люди и не будут пить но будут лежать там эти э, граунды ваши на листьях а оно растение не будет впитывать потому что оно не так на, на, на вещь, оно, но это как бы да, но не самое главное что я хотел сказать я хотел сказать то, о чем мне пишут в инструкциях и пишут неправильно вот смотрите вот сейчас что происходит вот этот забился, я не пойму в чем дело и нужно быстро, времени нету и копаться Может, полдня прокопаешься, пока найдешь причину может и не найдешь, хрен его знает и вот этим я проб... исп... неправильно пользовался. Почему я пользовался? Ну, потому что коса кончилась, а косу покупать, я извиняюсь. Поэтому я перешел на вот это и неправильно пользовался. Почему? Ну, кстати, вот поэтому написано, и у вас, допустим, написано, сделайте 30 раз подкачки, потом начинаете. Это неправильно. А тут без всяких подкачек. Идешь и так, чуть чуть фыть там строя такая, хорошо, все распыляет. Хорошо, правильно. Но ну, тут идут какие моменты? Вот, допустим, у вас <coughs>, сорняк, вот трава. Вот лист возьмем. Ну, можно больше лист. Вот когда напор большой, это неправильно. Почему? А потому что нужно, чтобы капелька оставалась здесь, а найдет рикошетом и все. Потому что напор большой. Не делайте большой напор. Вот на этом и объясняю. Я сейчас понял, что нужно, чтобы отсюда... Чуть-чуть таксифонил, вот как по веничкам, допустим. Или кисточкой художника просто разбрызгиваете, вот так. тут это ж неудобно. Макать, разбрызгивать, макать, разбрызгивать. Там скорость совершенно небольшая должна быть, чтобы она упала и прилипла. Поэтому, ну, 10 раз качнете, 5 это мало, а 10 раз вот накачаете, и все, и спокойно. Дальше техника. Вот я раньше как что это неправильно. Вот так вот, видите, вот так вот с стороны, как в сторону, и все. Не спеша. Главное, чтобы весь этот, все эти средства, любые, оставались на листьях. А то получается, что вы прошли, вроде все нормально, качественно, сверху, снизу. Потом смотрите, половина посохла, половина нет. Почему? Ну, потому что оно не остается на листьях. Поэтому можно, значит, первое, скорость распыления уменьшить. чтобы. Ну, так, чуть-чуть распыляла Вот. И второе, добавить, э, скажем, дегтярного мыла для того, чтобы было прилипание. Вот, вот это два факта: давление меньше, э, меньше водите, чтобы вот, э, даже вы даже вы не, не распыляете, что оно вылетает само, а просто ведете. Получается скорость у этой капли получается быстрее, она полистут, это чир чиркает и уходит. Вот, надо, чтобы тут оставалось. Вот, ну и не надо так, что если вы опрыскали через Час пошел дождь, но тоже не надо Потом желательно, я говорю, что ну, не надо мокрую землю Зачем? Пусть она будет сухая чтобы Но ну, через листья, естественно, впитывается То, что вы напрыскали Но оно же дополнительное, корни все равно работают И оттуда впитывается И вот когда они встречаются, они как бы разбавляются И, ну скажем, если бы хватило вам на месяц Вот, а так хватит на полмесяца а может на неделю. Ну засохли, через неделю опять начинает расти. Но надо, поэтому, чтобы земля была сухая абсолютно, чем суша, тем лучше. Утром нельзя, потому что роса опять же она разбавляется. Вот в обед нельзя, почему? Потому что вы же с водой разводите. Вот в этом, допустим, порошок был, в этом жидкость. Ну порошок, допустим, и жидкость, какая разница? Вы разводите в воде. Понимаете, обед жара. Что получается? Лист пересох. Вот. И печу вот. Положите градусник. Будет 55. А то и 50. Ну, пусть 50 градусов. Какая разница. Вот вы капнули сюда, да? Вроде бы должно по 10. А оно не успевает 10, потому что, ну, капля... Уже там капелька отсюда. Вот, например, в виде тумана вылетает. Она капелька раз высохла, и все. Воды нету. Осталось вещество в виде, ну, растворенного порошка. Просто соль. Представляете? Соль. А как она туда войдет? Соль. Она должна быть в составе жидкости. Понимаете? Ну, вот и все. Поэтому, ну, следуйте моим рекомендациям. Еще раз пробежимся. Берите вот такое, дешевле. Чтобы не сгибаться, сразу это выкидывайте, наращивайте трубку другую, берите. Накачивайте 10 раз. Вот. Не махайте так. Поменьше. Вот. Чтоб чуть-чуть бежало сухую землю вечером в безветренную погоду хорошо разбалтывайте не жалейте э, вещества берите вот стриж вот я за 100 рублей обработал то же что за 400 но посмотрим результат э, сплошного действия М -м, не знаю продавщица знакома дала мне это ну зачем грамм брать если одно и то же и я, я не знаю как это получилось может, не все сказал. Ну, сколько можно говорить, вы, наверное, уже устали. Может, что вы знаете такое, чего я не знал, ну, в комментариях пишите. Пока.